Действенных противовирусных препаратов на сегодняшний день на, ни, ни в России, ни на всей планете Земля в целом не существует для коронавирусной инфекции. Поэтому, как и прежде, лечение будет только симптоматическое. Штаммов коронавируса известно уже огромное количество, более 200. На слуху всего лишь несколько. Бразильский, южноафриканский, британский. Все они, скорее всего, как и южноафриканский штам, рано или поздно окажутся в России. Елизавета Никитина, Велиата Универньюз.